200, ох, твой, больше 230 уже стало, пока я собирался. А, да, смотрите, для того, чтобы... То есть все знают, почему мы здесь собрались, то есть анонс был сделан неделю назад. А сегодня мы с вами поговорим о том, как построить большую организацию. Причем, что самое интересное, мы с вами не будем говорить не о теории, а именно о той практической деятельности, которую веду лично я. А, то есть мой личный рекорд при 30% время затрате, то есть вот что такое я это имею в виду, да? То есть это когда у меня допустим, там 10 часов а, трудовых в день, да, то есть, значит, три часа а, из этих 10 часов в день а, я тратил. То есть я, как правило, работаю пять дней в неделю, то есть у меня а, суббота практически никогда, если только мероприятие, то я на мероприятии, в воскресенье всегда свободно, то есть это день семьи, то есть там я всегда занят. Вот, соответственно, 10 часов в день, 5 дней в неделю. Да? То есть и, из них, получается, на 30% времени, то есть, допустим, по три часа в день, а, удалось построить а, в, организацию 14 тысяч человек, причем а, порог входов был 750 евро, понимать да то есть это ну довольно таки серьезный а, результат вот и а, для того чтобы еще было понимание то есть кроме этого направления то есть я еще развивал бизнес по недвижимостью это еще консалтинговая деятельность это еще это семья это переезды квартиры дома в общем там это все проходило все в одно время а, в связи с чем а, было связан был связан такой результат есть просто определенный алгоритм действий которых я, я преследую. В частности, если я занимаюсь развитием какого-то сетевого направления, то основная и самая главная задача это создать себе такой такой круг общения, то есть круг своих партнеров, с которыми, с которыми вы сможете пойти дальше. Вот. А, а, как правило, вот это как раз работа не делается. То есть люди узнают, ну там нашли какую-то идею, вот им все понравилось, вот они в ладоши на мероприятиях там похлопали, вот и сидят и кукуют, когда же там Анна Небесная с неба посыпется. Я вам скажу по секрету, ничего с неба само по себе не посыпется. То есть для того, чтобы посеять, для того, чтобы собрать что-то, нужно что-то посеять. И вот это сеяние как раз мы с вами и займемся. Смотрите, для того, чтобы эффективно у нас с вами прошло это занятие, то сейчас нам нужно будет проделать какие-то действия. То есть я рекомендую выполнять то, что я говорю. Будете выполнять это или нет, это уже ну, как, на вашей, на вашей собственной, на, ну, как на вашем собственном начале. вот Теперь смотрите, что очень важно. Возьмите свои телефоны, повыключайте их, и что самое интересное, ложите их не вот так. А оложите их, по крайней мере, вот так, чтобы вы не видели на экран. Потому что если будет видно ваш экран, то 40% вашего внимания уходит вот сюда. Соответственно, вы будете изучать неэффективно. Если мы хотим результата, то нам любое действие, какое бы мы ни делали, оно должно быть эффективным. То есть первое действие, которое мы сделали, мы отключили все телефоны. Также обратите внимание, если есть вдруг какие-то отвлекающие элементы рядом с вами, и они присутствуют, убирайте их все в лес, они вам не понадобятся. То есть в ближайший час мы с вами будем заниматься... То есть, нам необходимо будет просто сфокусироваться а, на, на те знания, которые вы сегодня будете получать. А также крайне важно, чтобы у вас рядом с собой была ручка, чтобы у вас был листочек. А, вот хотите верьте, хотите или нет, а, блага... а, вот уже несмотря на то, что уже все уже в гаджетах, в компьютерах, в максимально удобном и быстром исполнении, я все равно ежедневно пользуюсь а, листочком. Это все не случайно. на столе, сколько всего исписано. Это все не случайно. Каждый раз, каждый раз, когда мы что-то пишем, да, то есть задействовано больше 10 мышцовых механизмов. Соответственно, если вы это пишете, это легче вам принять, это легче у вас вживается. Поэтому всегда э, пишу, берите ручку, листочек и записывайте. А также крайне важно обратите внимание на то, чтобы все, абсолютно все 100% вашего внимания было сейчас на экране чтобы вы не думали о том, что где-то там надо гусей покормить или там где-то там еще что-то там уже сделать. То есть все это в лес, вам в ближайший час это все а, не понадобится. И еще одна очень важная рекомендация. Вот сегодня вы узнаете какие-то знания. И, и я знаю, что а, многие из вас а, а, отложат исполнение а, данного рода занятий на, там, два-три дня и решат это сделать после. То есть, говорят, все круто, я теперь знаю, через три дня я к исполнению. А, то есть, пишу вас обрадовать, все люди, или все действия, которые мы с вами откладываем, а, как минимум на три дня, в 85% случаев вы никогда к ним не придете. Поэтому, если вы планируете делать это что-то когда-то, может быть, после, то лучше сейчас сэкономить это время и потратить его на какое-то приятное занятие для вас. То есть, 85% того, что вы это не сделаете, это будет уже понятно, что вы сейчас просто тупо потратите время. Поэтому, если вы уже здесь присутствуете, стопроцентное внимание, все отвлекающие моменты в лес, и все, что вы сегодня узнаете, приступайте уже сегодня к исполнению. То есть сейчас мгновенно когда-то давным-давно я получил ну как я на это сам внимание не обращал но один из, человек, который, один из людей которых я ну, крайне уважаю после своего выступления после семинара пошел и сказал знаешь за что я тебя люблю Я говорю за что да ты вот чтобы не узнал ты мгновенно берешь и пробуешь и пробуешь и пробуешь тестируешь то есть ты все проверяешь на себе и в какой-то момент вещи которые у тебя работают заражают других людей они за тобой повторяют. так вот станьте пожалуйста таким примером для всех людей кто находится в вашем окружении если с этими правилами согласны, то ставьте плюсик, я заодно проверю, насколько у нас с вами профилизация, чтобы я знал, можем ли с вами совместно, и уже приступим непосредственно к этой теме. Я смотрю, просто сколько секунд, чтобы понимать, если я вам что сказал. Так, все отлично, у нас с вами где-то примерно 15 секунд. Так, все отлично. Так, да, все, кому это неудобно, сразу же в лес. заодно пока мы пока мы еще начали, помнить всегда про лайки, комментарии, даже если вы смотрите это видео в записи, то есть это все, что помогает органическому трафику. То есть, если вы даже не для себя, то вы сможете, может быть, какому-то другому человеку благодаря своему лайку сделать что-то хорошее. И, конечно же, это отразится на вашей карме. И самое главное, я приветствую того дизлайкера, который снова и снова приходит на каждое из наших занятий, то есть на каждое из видео. У нас их целых три. Вчера я заметил, что их стало четыре, то есть круги тоже расширяются. Вот, если у вас есть постоянно дизлайк, то, пожалуйста, можете тоже а, приступать. Так, а, ну тогда приступим. Смотрите, перед тем, как мы начинаем какое-либо действие, а, большинство из нас мгновенно кидается сразу, что-то начинает. А, я же больше сторонник того, а, чтобы подходить к любому процессу с подготовкой. То есть, подготовительный процесс, он крайне важен. А, вот, смотрите, прям берем и записываем. То есть, первое, что необходимо сделать, вообще, перед тем, как мы вообще кому-то что-то предлагаем, рассказываем, а, у нас же, как обычно, мы что-то услышали, еще сами не до конца поняли и сразу же ломанулись всем друзьям, там знакомым, кто там под руку не попадется рассказывать. А, я делаю чуть-чуть по-другому. То есть, смотрите, я а, сначала все узнал. Вот теперь я вижу, что я лояльный, да, мне нравится, мне подходит команда, мне подходит концепт. А, то есть, я вижу, что это Хорошо для человека. То есть все супер сводится. Следующее действие, которое я сделаю, я просто беру э, ручку, листочек и начинаю составлять список имен из всех людей, которых я знаю. Поэтому, а, первый, первый этап подготовки, один из самых важных, а, это список имен. Кстати, забыл предупредить, сегодня я вам не буду рассказывать для многих ничего нового. То есть те люди, кто в этой индустрии первые, возможно, вы сегодня какие-то вещи будете слышать первый раз. Но что самое интересное, что нет, в общем, все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому, а, если даже вы считаете себя опытным, и у вас там большие организации, и у вас там прям все супер а, – Просто переселите сейчас первый класс и просто проделайте все те же рекомендации, которые я сказал. То есть первое, что необходимо сделать, это составить список имен. То есть хороший список имен, это... А, я, наверное, вам лучше, знаете, как открою экран, чтобы мы с вами... Чтобы вам было нагляднее это все дело. Вот. И, кстати, да, а вот этот эфир, я пока его удалю, чтобы он нам не было видно. Так, здесь я уже вижу, что все видно, и а, приступим. Так, все, я надеюсь, что сейчас все всем хорошо видно. То есть я буду вас сопровождать просто рисовалкой, то есть на доске она лучше всего работает. А, давайте посмотрим, то есть первое, первое, первое, первое что мы делаем, да, тут самое первое, это такое, берете 1 А 4 вам их может быть несколько понадобится, и составляете список имен. А, кто попадает в этот список? Абсолютно все. То есть первое, что возьмите, возьмите свой телефон, в телефоне как так или иначе там там есть люди с которыми вы более или менее чаще в контакте и очень важное правило еще, используйте его для себя. То есть, если вы даже думаете, что вы с каким-то из этих людей, которые у вас в телефоне, никогда ничего общего делать не будете, все равно записывайте их в этот список. Объясню для чего. В какой-то момент вы будете эти списки пересматривать. То есть, эти списки будут у вас живые, то есть, они будут снова и снова пополняться, видоизменяться. И в какой-то момент вы поймаете себя на месте, что вы обратили внимание на кого то человека, вы знаете, хотя зная того, что вы не будете с ним ничего делать, но через него вы вспомнили еще кого-то. И как раз тот может быть вашей звездочкой, которую вы искали. То есть второе, что необходимо сделать, это, конечно же, перелопать все свои соцсети. Записывайте в свой список даже тех людей, у которых у вас нет телефона, нет имела. Пусть это будет только соцсеть. Вот, это вот, наверное, сейчас самые такие простые способы, потому что я раньше помню, когда нам это говорили, что это надо делать, то есть у нас не было ни телефонов тогда, у нас не было ни, ни социальных сетей, ничего, то есть нам реально давали прям, хотите верить, хотите нет, такие опросники, и в этих опросниках нам задавали вопросы, и благодаря этим вопросам мы вспоминали людей из головы, то есть сейчас это все в тысячу раз проще. И поэтому, например, раньше было 100 имен, хороший список имен, то сегодня это начиная, я вот так прям напишу, от 200 имен это хороший список. То есть до того момента, пока у вас нет 200 имен, вы просто тупо не стоите из-за стола. И еще крайне важно, смотрите, когда вы будете делать этот список, вообще не обращайте внимания на то, будете вы с ним что-то делать, не будете вы с ним что-то делать. Каждый человек, который попадет ваш список, сыграет свою роль на достижении ваших целей. Все. И еще помните, что. А... Всех людей, которых вы записываете, вы большинству из них даже не звонить не будете. То есть они вам не нужны. Это нужно для вашей собственной уверенности. Вот есть люди, то есть их можно разделить на две категории. То есть люди, которые все знают, и люди, которые учатся и пробуют, и делают. Да? То есть вот две категории. Люди, которые все знают, они скажут, слушай, да я и так всех людей знаю в голове, зачем мне их записывать? Я вам объясню, в чем здесь основная ошибка. Все дело в том, что, вот, допустим, это вот ваша голова. Да? Вот такой нос это. Вот, и это рот, а, то вот здесь вот а, вы можете хранить 5-15 имен. И когда вы не записываете эти, эти, этот список, а, не составляете вот этот список большой, mm -hmm. да, а, там происходит следующий эффект. А, вы делаете там 7 звонков, например, да, из этих 7 звонков а, там трое вообще не подошли к телефону, а, там двое послали вас в лес, а, а, и там двое отреагировали холодно. Вот в тот момент, когда у вас вот в среднем, как я здесь показал, там, допустим, вот эти семь звонков у произвели, у вас сразу же в голове возникает вопрос, а для меня ли вообще этот бизнес? Все дело в том, что если вы не делаете вот, вот это вот действие, которое было проговорено, это означает, что у вас нет вообще никакого бизнеса. То есть это может быть хобби, это какое-то увлечение, это вы, может быть, себя хотите оправдать и сказать, я же что-то делаю для своего успеха, но это не бизнес. Бизнес – это когда профессионально, когда у вас есть список живой, с которым вы постоянно работаете. Что имеется в виду работать со списком? Смотрите, это когда, например, вы по улице идете, кого-то из знакомых встретили, «А, тебя еще нет», раз, да вписали к себе, да? Вы с кем-то поговорили, еще кого-то вспомнили, да вписали. Вы с кем-то познакомились, да вписали. Вы с кем-то, там я не знаю, где-то пересеклись совершенно случайно через третье лицо или кто-то о ком-то говорил, это вас человек заинтересовал, вы его записали. Вот это бизнес, вот это то, что не делает большинство людей, которые пришли в этот бизнес за успехом. Поэтому, а, примите, пожалуйста, к сведению, это крайне важно, то есть это первое самое действие, которое необходимо сделать, а, это составить список имен. Ну, хорошо, теперь мы сделали это действие сами, да, то есть действие номер два, Отберите из этого списка топ-20, им не надо сейчас звонить, ничего с ними делать не надо, вы просто выделите их, вот как я по подобию выделил красным цветом. То есть, вот эти топ-20, вы их потом отдельно вынесете в отдельный список. И по факту у вас получается два списка. То есть, список номер один, это где общие контакты, да, и список, вот так. это общие контакты, давайте вот так сделаем общие контакты. И список номер два – это ваши топ-контакты. То есть, если вы начали с 20, это говорит о том, что у вас снова и снова будут появляться дополнительные люди в этом списке. И чем больше будет ваш список топ, тем легче вам будет. Давайте еще, может быть, коротко дефинирую, что такое топ-люди для вас. Это как раз те люди, с которыми вам крайне приятно. Да? То есть, опять же, крайне приятно не стой той такой такой умыслом таким вот он такой крутой вот на нем бы я бы заработал нет это те люди с которыми вы вот реально готовы в лес пойти кожу, картошку там вместе пожар там я не знаю какие-то там, ну, какие там в совместные действия поделать то есть то есть даже вот на приватном уровне то есть независимо от того бизнесом или нет у вас вот вы бы хотели проводить с этим человеком время вот именно эти люди у вас попадают в этот список вот теперь смотрите все, здесь мы а, укрепились. А, пойдемте а, к следующему а, действию. А, так, сейчас, секунду. А, теперь смотрите, что еще а, необходимо сделать. А, для того, чтобы эффективно, а, эффективно работать по этой методике, то есть вам обязательно понадобится а, как минимум два инструмента. Первый инструмент – это, а, я вот так напишу, презентационная, что это? Как это было? Позвание. Презентационное видео. Видео. И второе видео, которое вам понадобится, это видео, в частности, вот этого занятия, которое мы проходим. Давайте вот так, я вот так пишу. Четыре шага видео. Видео. Окей? То есть, вот эти два видео вам понадобятся для дубликации. Объясню, для чего нужно презентационное видео самая большая и распространенная ошибка, которая встречается э, в нашей среде, это люди сегодня услышали какую-то презентацию, вот сегодня это действие произошло, вот этот человек у него восклицательный знак в голове, он говорит все круто, а теперь я понял, а теперь вот это то, что всем людям надо, и он идет тут же напрямую и своим друзьям начинает рассказывать то, что еще сам не понял, то, что он реально не может объяснить. Он просто на эмоциях очень часто ломает отношения. Если было у кого-то такое уже, вспомните, поставьте плюсик. Поэтому вот это действие непрофессионально. То есть вопрос, как вы думаете, сколько людей могут сегодня что-то услышать и завтра передать это, передать это в том полной мере, как это есть? Практически всегда это равно нулю. А что самое интересное, от человека к человеку, потом дальше по цепочке передается, еще хуже информация. И поэтому люди, которые здесь слушают, они уже у виска крутят тем кто об этом вообще рассказывает, потому что информация крайне искажена. Поэтому наша с вами задача непосредственная – найти такое видео, которое максимально близко передает ту информацию, которую вы хотите поделиться. У нас с вами у всех есть такое видео. То есть если мы выйдем на YouTube-канал, давайте, может быть, я вам его сразу же дам, что было у вас. Наверное, нам, может быть, имеет смысл, правда, это сделать. Вот, обратите внимание, буквально там неделю назад было записано одно видео, сейчас я его найду быстренько, вот, вот это вот, а, так, ладно, сейчас я его нажму, Пословный. так, и давайте я вам сразу же дам ссылочку, чтобы у вас она была... Вот, цепляйте. Вот это видео сохраните у себя. Сохраните его у себя. И пусть оно у вас будет где-то всегда под рукой. Сейчас я вам дальше покажу, что мы с этим видео будем делать. Все. То есть, первое видео – это у нас презентационное. Почему, например, еще удобно работать с видео? То есть, я вам сейчас покажу, как минимум, еще ну, как один очень важный момент. Смотрите. Если вот этот человек рассказывает кому-то, у него на это уходит 2-3 часа, крайне неэффективно. То есть, если у меня всего лишь 3 часа в день, и я буду по 3 часа в день одному человеку что-то рассказывать, а как мне потом еще сопровождать команду, как мне еще организовать презентации, как мне делать всякие дополнительные моменты, как мне еще обучаться и так далее... Время просто будет категорически не хватать. А, Во-первых, это не работает, потому что искаженная информация идет, то есть уже не прямая линия, а что попало. А во-вторых, очень большая часа затраты. То есть вы 2-3 часа потратили, потом еще попили чай там, с пельменями, там, я не знаю, да, а протрундили все это время, и бизнес-эффективность равна нулю. Но а в тот момент, когда я человеку передаю видео, передать видео на самом деле намного проще, и по времени, и, и по подаче информации, чем нежели рассказывать самому. По времени, для того, чтобы что-то человеку передать, вам нужно 2-5 минут. Соответственно, если я сейчас делаю звонок и трачу на это 2-5 минут, человек от меня получил, допустим, вот это домашнее задание, он у меня уже на час, на полтора занят, я уже могу звонить следующему и снова тратить 2-5 минут на разговор. И как только это произошло, я уже снова могу звонить следующему. Понимаете? И вот это эффективные трудочасы, когда я эффективно передаю нужную информацию и потом делаю с ней контроль. Так, все, давайте теперь посмотрим на схеме, как это у нас с вами будет выглядеть, это вот своего рода такое колесо успеха. Смотрите, первое, первое, что мы с вами сделали, это подготовка. Да? То есть подготовка. Все, это мы с вами прошли, то есть там первое. Теперь давайте посмотрим, что же сделать, то есть вот один очень из таких щекотливых моментов, то есть где люди очень часто просто останавливаются, то есть они провели подготовку, они а, там все сделали, но как только доходит дело до контактирования непосредственно какого-то человека, все на этом деле останавливается, то есть мы не готовы переступить через себя, мы думаем, что там страшно, наше подсознание сопротивляется руками и ногами, то есть все происходит не так как нам бы хотелось мы волнуемся у нас там что-то происходит я вам скажу так вот жизнь научила меня один раз вот чего-то боишься вот как раз это переделать и делать. Вот uh, у меня был просто колоссальный страх uh, перед звонками, то есть я очень сильно боялся звонить, то есть когда дело доходило до того, как взять трубку, я становился очень красным, я забывал слова и все, что с ним связано. Uh, в uh, в какой-то момент uh, uh, я прошел такой тренинг, то есть один из составников собрал uh, мою команду, у нас там чуть немного было, там человек 7 тогда, и дал нам домашнее задание, то есть uh, я должен был со всеми этими ребятами, то есть мы составляли там списки, по этим спискам звонить. Представляете, да, то есть это не я сам с собой должен был звонить, а при других людях еще, причем те люди, которые смотрят на тебя, которые по факту у меня должны были чему-то научиться. Вот, Я вам так скажу, один раз сломав это, то есть уже где-то там на двадцатом, на тридцатом, на сороковом, на 50 звонках, то есть больше сотни когда перевалило, это превратилось в хобби. То есть мы уже ждали подобного рода встреч для того, чтобы звонить. Но я сейчас не об этом, сейчас я вам покажу такой легкий вход. То есть вам это все делать не надо, это было раньше, то есть раньше были совершенно другие техники, то есть, сейчас это все устроено намного проще. Первое, что важно, то есть смотрите, с чего мы начинаем, это помните, да, те топ-20, которые мы выписали топ-20 здесь нужно еще понимать следующее то есть с некоторыми из этих людей вы не виделись уже давным-давно например с кем-то год с кем-то полтора да они вам приятно да они входят в топ 20 людей с которыми вы хотели проводить время строить какой-то бизнес но у вас не было с ними контакта и поэтому если вот представьте такую ситуацию вы какого-то человека год-полтора не видели даже если вы к нему лояльны и тут он вам звонит и говорит у меня к тебе такая идея вот просто ответьте себе сами на вопрос, что вы хотите, даже если он что-то хорошее принес, что вы хотите этому человеку э, ответить. Да не пошел ли бы ты в лес со своими идеями. да Потому что ему идеи там по 20 раз в день а, предлагают все подряд. То есть вы не оказали абсолютно никакого внимания этому человеку, вы не возобновили с ним контакта вы не подогрели этот контакт, да то есть вы его не расположили к себе, уже что-то предлагаете. Это одна из самых больших ошибок, потому что все стараются зарабатывать все сразу и сейчас. Запомните раз и навсегда, если вы хотите состояться в этом бизнесе, то берите с собой запас времени, то есть это долгосрочное начинание, это долгосрок Это говорит, не говорит о том, что вам сегодня прям всех нужно везде где-то зарегистрировать, нет ни в коем разе, сегодня начинается ваш большой шаг большую карьеру и поэтому вы заботитесь о каждом человеке в вашем списке, соответственно если я с человеком не виделся год, то мой первый звонок, когда я к нему звоню, говорит слушай дружище, совершенно случайно нарвался на твой телефон и вспомнил, как долго мы с тобой не разговаривали, ну ты как в целом и завязывайте разговор он расскажет, да вот женился, да вот у меня дети, да вот у меня там, а вот у меня здесь. Задайте еще какие-то вопросы. Пусть человек поговорит, потому что в тот момент, когда он с вами разговаривает, он к вам открывается. Чем больше говорит он, а не вы, тем больше он к вам открыт. Обратите внимание, если вы возобновляете контакт, и вы даже он открылся с вами, поделился, и вы прям обменялись любезностями, ни в коем случае не вздумайте ему что-то предлагать прямо на первом звонке. Скажи, дружище, слушай, клево, что мы с тобой поговорили, мне сейчас уже нужно отлучаться, но я бы с удовольствием с тобой продолжу. Если ты не против, он говорит, да конечно звони в любое время. Все, вот в этот момент, вот в этот момент, главное не сорваться, ложите трубку. Ложите трубку, делайте себе пометку в календаре и говорите, что все, там через 4-5 дней или там, через недельку ему перезвоню. Вам все равно еще есть 20 человек, с которыми нужно возобновлять контакт, и там еще 180 человек, с которыми вам тоже необходимо будет хотя бы первоначально там что-то оговорить. Поэтому просто эффективно используйте свое время. Все. То есть второй раз созвонились, еще раз там про детей что-то обсудили. А, уже на третий, четвертый звонок, да, то есть обратите внимание, с третьего уже можно начинать, а, начинайте выявлять потребность или какой-либо интерес. То есть какие потребности или интересы можно выявить. То есть есть ли у человека потребность в изучении чего-либо, например, языка, психологии, техники продаж, которая ему нужна, там, например, на работе. У него, может быть, есть детки, он не знает, как с ними коммуницировать, как их куда-то вовлечь и так далее. То есть выявить его интерес. То есть первый интерес, который можно выявить, хочет ли человек развиваться. То есть хочет ли человек какой-то вот такой своего рода такой активный движущий. Второй интерес, который присутствует практически у всех людей, выявите, спросите у него, ну не то что спросите, пытайтесь понять, открыт ли этот человек сейчас каким-то возможным ну, как бизнес-начинанием. То есть открыт ли он сейчас к тому, чтобы начать какой-то бизнес, для того, чтобы он мог или хочет он вообще сам куда-то вовлечься. Если вы увидели одно или другое, Лишь только потом, лишь только потом вы делаете приглашение. Давайте я так и напишу. Второе, можете себе пометить это приглашение. Приглашение. Теперь обратите внимание, приглашение куда? Не в бизнес. А, не там какие там, я не знаю, то есть, просто я знаю, что большинство из нас, то есть я сам такой же был сразу же займем в какой-то бизнес, выпучим глаза, это самое лучшее, это самое-самое, ребята, самого-самого не существует, существуют разные виды, то есть они друг от друга отличаются, то есть они отличны от друг друга, но это не говорит о том, что это самое-самое или самое, да, это хорошо, что подходит вам, не более того. Поэтому слова такие, как самые, мы самые лучшие, все это в лес, это все не работает. Поэтому приглашение на самом деле заключается очень простым. А, слушай, вот мы сейчас с тобой говорили, и вот, допустим, я выявил интерес у человека там про знания. Вот мы сейчас с тобой проговорили, я вот а, так где-то прослушал, что а, у тебя есть вот, интересное изучение английского языка. А, вот мы с друзьями сейчас а, обучаемся в академии, там действительно очень классно, ну, как очень классные преподаватели, и ты вообще комьюнити такая, движух такая интересная, Интересное. Слушай, если я тебе сейчас видео дам, ты его посмотришь? Видите, какой легкий вход? Очень простой, то есть. То есть, первое, это нужно пригласить на просмотр видео, помните, да? То есть, ссылочку, которую я вам дам, Дал, вы сначала приглашать человека на просмотр видео. Все, вот это есть. Если вы э, услышали у человека интерес, э, интерес э, например, о том, что, да, денег не хватает, все-таки хотелось бы заработать, уже нормальным, каким-то делом заняться бы, говоришь, Дружище, слушай, мы вот сейчас с тобой разговаривали, я между строк услышал, между что у тебя есть интерес на какой-то там побочный доход, или может быть ты хотел бы создать какой-то бизнес, я правильно это понял? Скажешь, ну в принципе да, то есть, то есть смотри, я тебе сейчас дам одно видео, да, то есть вы прям можете к этому подвести, если я тебе это видео дам, ты его просмотришь? Если он тебе скажет, да, тогда даете видео. Если он говорит, нет, не буду, или там начинаешь сопротивляться, скажешь, нет, все нормально, я просто мне показал, что действительно хотел бы заработать. Просто сейчас движуха идет, такая лютая, и люди такие классные и вот действительно очень здорово. А, ты как близкий человек, я бы хотел просто собой поделиться, но вижу, что тебе это сейчас не надо, поэтому нет, нет все, давай, у нас с тобой дружба, а, то есть нам не нужно это все. В тот момент, когда вы начинаете чуть-чуть вот так вот приотталкивать, вот человек чуть-чуть начал сопротивляться, вы его сами чуть-чуть отталкиваете, он говорит, нет, все-таки дай мне. То есть, если я тебе его дам, ты его посмотришь, он, он скажет, да, я его посмотрю. слушай, а когда ты его посмотришь? То есть, обратите внимание, после того, как вы дали это видео, да, а, а, а, или как, перед тем, как вы даете это видео, сразу же, вот запишите себе, прям, нужно уточнить у человека, да, когда он его будет смотреть потому что если он говорит нет, сегодня не успею там с детьми там надо возиться там еще что-то по дому надо срочно сделать сегодня не успею а когда сможем он, ну завтра там в 4 часа посмотрю говорю, отлично то есть если я тебе завтра в 5 позвоню то я уже посмотрел это так и он обратите внимание я вам сейчас очень важную вещь говорю тогда он его это видео посмотрит иначе он его просто не посмотрит и еще очень важно контролируйте себя э, на втором шаге вернее первый шаг у вас контроль идет что вы сделали подготовку, теперь необходимо сделать действие. Да? На втором шаге вы уже делаете действие. На втором шаге вы уже делаете действие. Проконтролируйте о том, чтобы закрепить уже действие номер три. То есть сейчас мы о нем поговорим. Да? То есть, соответственно, бывает часто такое, почему я почему про это сейчас говорю, что мы фу, самую тяжелую работу сделали, дали уже видео, все человек посмотрел и не делаем третий шаг. А третий шаг является одним из ключевых, потому что позвонить, выявить потребность, сблизиться ну, с тем человеком, с которым мы давно не разговаривали, это все очень просто-просто-просто делается. Но ключевым шагом является все-таки не это. То есть, смотрите, мы уточнили, если, ты, если я тебе сегодня видео дам, когда ты его посмотришь, он говорит, там, завтра в 4, я говорю, отлично, то есть если я тебе в 5 позвоню, то ты уже его посмотрел. Я просто хочу позвонить, мне просто интересно твое мнение. Понимаете, вот так это делается. И человек говорит, да, в 5 я уже посмотрю, конечно, давай обсудимся за Все, все, очень просто. Теперь следующее действие, давайте обратим внимание, как только человек просмотрел видео, то есть это видео, которое, которое я вам сейчас дам, то есть там, ну, представьте, человек, который живет этим уже много лет, то есть человек, который рассказывает из глубины души mm -hmm. о том, то есть конверсия очень высокая, вы можете даже посмотреть по количеству лайков, которые были выставлены на этом видео, вы увидите, что там это действительно очень хорошее конвертирующее видео, то есть там информация передаст точные данные, то есть это не искаженка пойдет, которая там через пятое колено, да? а это пойдет информация точно-точные данные. причем, обратите внимание, по всей вашей организации, потому что следующим действием вы будете контролировать тот процесс, что ваша организация занимается именно этим. Хорошо, давайте посмотрим. Мы подготовились, мы пригласили человека к просмотру, выявили потребность, пригласили его к просмотру видео, узнали, когда он его точно просмотрит. Теперь мы приблизились уже к этому времени. То есть мы говорили, что 17 часов, помните, да? 17.00. Вот пришло это заветное время. Как мы готовимся к этому времени? То есть для того, чтобы качественно использовать это время, да, то есть вам необходимо связаться с вашим наставником кто является вашим наставником. Наставником вашим является человек, который вас пригласил в этот бизнес. То есть этот человек непосредственно ответственен за вас. И вы являетесь его бизнесом. Соответственно, он, вы, ну как, он, ему прям, ну, короче, его прямая обязанность заботиться о том, чтобы вам было хорошо. Есть такая техника разговора два в одного, ну или там трех сторон, как тут ее называют. Все по-разному. В общем, если у нас есть одна единица и есть еще две единицы, которые говорят об одном и том же, то этой единице намного легче принять решение и объединиться в одно. Это называется трехсторонка. То есть это первый фактор, почему важно проводить именно трехсторонки. Но есть еще и второй фактор, почему важно проводить трехсторонки. Потому что если я, например, сегодня только начал этот бизнес, а мой наставник его начал уже, там, допустим, хотя бы месяц, неделю назад, или там, полгода, или год назад, то у него точно намного больше ответов, которые могут появиться у вашего гостя, чем у вас. Во-первых. Во-вторых, третье, что здесь еще делается, да, это... Такой, такой, своего рода, такой психологический такой контекст имеется, да? То есть вы наставника позиционируете как лидера и эксперта, да? То есть вот смотрите, даже когда на трехстороннем общении, сейчас я расскажу, как легко в него войти, вы позиционируете своего наставника, вы позиционируете его как человека, знающего своего дела. То есть человек, который помог многим-многим добиться э, хороших результатов и жить своей полноценной жизнью. То есть вот такое делается на него э, построение. А сейчас мы к этому доберемся. Есть, э, так, сейчас секундочку, я уже сточек тоже поменяю, то есть видел записочки. Вот, смотрите, здесь что необходимо знать. Когда вы уточнили у человека, он вам говорит, 17.00 я могу да? вы уже до этого связались с наставником и спросили, может ли он. Он вам сделал утверждение «да». Если он не может, вы его нагружаете, говорите, «Окей, спрашиваю у своего наставника, может ли он». И вот так вот идете вверх до тех пор, пока не появится кто-то, кто сможет в это время. Кто ответственен за это? Вы сами, потому что это ваш бизнес. Никто не будет за вами бегать, никто не будет вас там, я не знаю, там на веревочке водить и показывать, что здесь травка вкусная, а там нет. У вас свой бизнес, вы своя собственная единица. И ваш успех зависит только от вас, от вас, ни от какого наставника. Вы с уважением просите его, чтобы он уделил вам это время. Понимаете, да, суть это очень важный психологический момент. То есть он вам ничего не должен, но и он сам заинтересован. Потому что если вы будете успешны, тогда он будет успешен. В этом есть большое преимущество сетевого. То есть, здесь э, все наставники заинтересованы в вашем успехе. Потому что чем более, больше успеха у вас, тем больше успеха у них. То есть, это такая прямая взаимосвязь. Все. А теперь уже посмотрим непосредственно, как выходить на трехстороночку. В тот момент, когда вы э, в 17.00 звоните человеку, да, вот вы ему звоните, вы звоните ему один, то есть без наставника, то есть вы ему звоните один, и в идеале это должен быть скайп. Почему скайп? Это может быть зум. А в общем, суть в том, чтобы вы могли в любое время быстро добавить третьего человека в разговор. Да? все, это очень важно, вот, вы набрали, вы набрали его по скайпу, он один, потом в какой-то момент вы начинаете разговор, и когда вы узнаете разговор, вы видите, там все нормально, там что-то пошло, знаешь, какое-то обсуждение, ты же, кстати, у меня на, на, на линии человек, который меня с этим познакомил, реально такой классный, я тебя хочу обязательно прямо сейчас познакомить. Все, обратите внимание, вы не спрашиваете, можно я кого-то добавлю, ни в коем случае не вздумайте никого спрашивать, человеку всегда легче сразу сказать, не-не, не надо, мы все сами. Вы не спрашивая, говорите, что этот человек, он, он, он реально, он, он, он так здорово мне помог, и я просто хотел бы его с собой познакомить. Нажимаете на кнопочку, добавился третий человек. В этот момент, как он добавился, как только добавился ваш наставник, вы начинаете делать на него построение. Представляете, например, вашего гостя, человек, который посмотрел видео, говорит, познакомьтесь, это, это Кирилл, да? а, вот, а наставника, делайте на него построение. Что это такое? Например, наставника зовут Александр. Кирилл, познакомься, это Александр. Это человек, который уже там, больше... там. Там, 20 лет в бизнесе, то есть человек, который добился колоссальных результатов, что самое интересное, он ежедневно, ежечасно помогает другим людям повторять свои результаты, то есть человек, который реально живет для других людей, это человек настоящий профессионал своего дела, и я очень рад, что у него именно сейчас вот была окошечко, и как раз вот мы с тобой разговаривали, я поэтому хотел, чтобы ты тоже с ним познакомился, потому что энергию этого человека лучше ощутить самому, чем ее там тысячу раз слушать в эфире. Все, как только вы это сделали. Они познакомились, друг с другом поздоровались, вы закрываете рот, вообще просто закрываете свой рот и передаете слово наставнику. У наставника есть волшебные вопросы. Запишите, один из самых волшебных вопросов, которые могут вообще существовать у наставника, то есть вы же тоже являетесь наставником, поэтому я говорю, записывайте вопросы. Этот вопрос звучит следующим образом. Что тебе больше всего понравилось? Очень простой вопрос. Вот человек только что посмотрел видео, там на частном, например, да, и вопрос, а что тебе больше всего понравилось? И у него пойдут какие-то варианты ответов. То есть, с одной стороны, он может сказать, а мне понравилось вообще, что это такая образовательная площадка, что у вас вебинары. Все, человек явно пошел в сферу образования, то есть, ему понравился продукт. Так. С другой стороны, этот человек может сказать, мне понравилась финансовая возможность, потому что это круто, когда 100% процентов сети, и все это работает на блокчейне, то есть человек сам вам будет рассказывать, блин, как это круто. Наставник в этот момент уже знает, о чем разговаривает с этим человеком дальше. То есть если он сказал о продукте, значит, он разговаривает с ним о продукте и говорит, да, это действительно круто, а вот там еще есть это, еще вот это и вот так то есть уже можно приступить прямо сейчас к изучению. Вот. Или он говорит там о бизнесе, говорит, да, это действительно здорово, посмотрите, четыре маркетинга скомбинированы в одном, все лаконично, то есть есть стартер-пускайчик, когда ты сразу много зарабатываешь, и для перспективы, для бинарной есть, да, еще и все это по наследству можно передать, потому что у тебя приватный ключ и все это на получение. Все, человек просто вот в этот момент уже начинает ну как то есть вы уже ну, как, включ, то есть вы уже получ, как, получили как его заинтересованность да? вы с ним что-то договорили и потом наставник включает второй, второй волшебный вопрос Второй волшебный вопрос это а можешь себе представить а, вместе с нами заняться этим? Запишите, можешь себе представить а, вместе с нами заняться этим? Я сейчас говорю своими словами, возможно, вы это переформулируете. Но суть должна оставаться следующей. То есть первый вопрос, что тебе больше всего понравилось? То есть обратите внимание, я фокусирую сразу же на позитивную составляющую. Второй вопрос, а можете представить а вместе с нами заняться этим бизнесом. То есть в этот момент, еще раз скажу, давайте, можем, можешь себе представить вместе с нами заняться этим бизнес вопросом. Да? После такого вопроса он вам может дать всего лишь два ответа. С одной стороны это может быть да, с другой стороны это может быть нет. Оба ответа хороши. То есть наша задача выявить из вот этого списка, подходит ли этот человек вам или подходите ли вы ему. Это не говорит о том, что мы составили этот список с одной лишь целью, чтобы все эти люди жили и думали, как вы. Вообще не так. Это вообще не так. У каждого из них своя жизнь. И у них должно быть право выбора. То есть не надо за них решать. Наша задача лишь выяснить, Наш это человек или нет? Если человек вам сказал, да, я могу себе это представить, мгновенно и вы и наставник закрываете свои рты и помогаете человеку оформиться мгновенно оформляете ему аккаунт, помогаете ему оплатить. То есть все, больше не нужно ни на что, никого, никуда мотивировать. Очень часто сталкиваемся с тем, я сейчас про себя говорю тоже, да, то есть на начальном этапе человек уже говорит, да, я хочу, а ты его еще убалтываешь дальше, убалтываешь, убалтываешь до того момента, пока он скажет, ну ладно, давай уже завтра продолжим, а то уже, как бы, все, уже время, уже и голова кипит, уже и время. Вот. Теперь смотрите, вариант ответа номер два это нет. А, и это тоже хороший ответ. А, почему? Потому что это честно, и нужно покрыть его, слушай, это очень круто, что ты такой откровенный, что ты сразу сказал, и не улозишься, что да, тебе это не подходит. У меня к тебе вопрос. Смотри, мы в твоем регионе сейчас так или иначе это развиваемся. Ты знаешь кого-то, кто занимается здесь сетевым маркетингом? Вот такой вопрос ему задаете следующий. Как при, при варианте ответа нет, да? То есть, если да, это сразу же оформляем. Мгновенно. Если нет, то это рекомендация рекомендация прям запишите себе намотайте себе это на носу большинство людей негативно реагирует на ответ нет неправильно во-первых самые ваши сильные партнеры появятся через ответ нет вот у меня такой опыт вот реально Те, кто соглашается мгновенно сразу я не сильно радуюсь этим людям потому что они как правило как быстро соглашаются так быстро и остывают те же люди, с которыми вам сказали нет, а вы начинаете работать с ним через рекомендации, не дает рекомендации поддерживать отношения, подкидывайте дров в костер постоянно. А мы были на Кипре, а у нас на Кипре было там-то. То есть вы поддержите с контакт при условии, что этот человек реально в вашем топе 20. Да, то есть это человек, который вам а, прям супер-мега-симпатичный. И в какой-то момент вот это сердце его растает, и он вам скажет, да, теперь я принял осознанное решение, оформляйте ему и радуйтесь. Это будет самый ваш крутой партнер, потому что те люди, которые начинают с вами бизнес, нет. То есть они все ставят под вопрос, и если все-таки они принимают положительное решение, то это люди, которые приняли осознанное решение, и они идут за вами годами. Окей, okay. это мы сейчас с вами уяснили. И теперь большинство уже начинает в ладоши лопать и радоваться, думать, все, бизнес состоялся, вот у меня появился новый партнер, если даже не появился, он появляется позже, либо я у него там беру рекомендации. Кстати, с рекомендацией каким образом работать? То есть нужно взять как минимум 5-10 рекомендаций. Как только вы взяли 5-10 рекомендаций, они у вас записаны, вы сразу же после него а, работаете с этими рекомендациями. Звоните, например, Галине и говорите, Галина, здравствуйте, а вы меня не знаете». Но вот Кирилл, вот мы сегодня с ним разговаривались, я уж не знаю, что хорошего сделать, но он у вас так хорошо развивался. Я представлюсь, меня зовут Анатолий, я бизнесмен, и мы в вашем регионе совершенно ошеломляющий проект развиваем. И я бы хотел просто с вами лично познакомиться. Почему? Потому что лучше знать заранее, согласитесь, чем узнать потом от кого-то из старых рук. Они, как правило, люди, сетевики говорят, да, конечно, я хочу сразу узнать. Что мы с ними делаем? Обратите внимание, он говорит, да, я хочу узнать даете им видео, они смотрят, и потом трехстороночки, поняли, да? После трехстороночки, если ваш контакт, ну, допустим, ваш рекомендованный контакт говорит «да», вы сначала звоните Кириллу и говорите «Кирилл, помнишь, что мне Галину дал?» Да? Галина сказала «огонь, я хочу». Может быть, ты все-таки зарегистрируешься и пусть она лучше под тебя встанет? Кто его знает? Вдруг у нее там сильно пойдет, так ты хоть денежки на этом будешь зарабатывать. Все. Вот это еще один дополнительный ключевой момент, как вы можете перевернуть его сознание, потому что он еще... Ничего не сделал, но у него уже появляются первые партнеры. То есть вот такие вот маленькие фишечки, то есть вокруг, вы постоянно вокруг себя остроитесь. Нету никогда никакого ну, тупиковой ситуации, нет. Всегда есть какой-то выход, и поэтому всегда ищите дополнительную возможность контакта. Особенно заботитесь о топах, не надо им ничего навязывать, принимайте так, как они говорят. Все, вернемся. Человек нам говорит «Да, мы его оформили». И все теперь в ладоши хлопают и говорят «Ой, все, бизнес остался». Нет, еще не удался, потому что если вы будете останавливаться на этом и сразу же идти рекрутировать новых, то ваша система будет очень плохо дуплицироваться или вообще никак не будет дуплицироваться, то есть люди не будут повторять ваши действия. Теперь смотрите, что необходимо сделать. Теперь очень важный четвертый шаг. Четвертый шаг я называю всегда вводным. Водная. То есть человек, который зарегистрировался, ему вот реально, ну, он ничего еще не знает. Что им с ним необходимо проделать? Ну, первое, что необходимо сделать, давайте вот так. Первое. Даете ему ви видео. То есть видео, которое он уже здесь посмотрел. Чтобы у него она была под рукой ссылка. Второе, что вы делаете, даете видео 2. Это четыре шага. Второе видео, я так напишу, 4 шага. Четыре шага. Это вот то, что мы сейчас с вами делаем, ему тоже нужно знать эти знания. Вот, обратите внимание, даете ему вот это вот четыре шага. В идеале вместе с ним просматриваете это видео и вместе с ним делаете первый список имен. Это очень важно. Это не делаете лишь в том случае, если человек находится от вас на расстоянии, там где-то далеко-далеко. Тогда нет, тогда вы занимаетесь контролем. То есть, даете ему это видео, он это видео смотрит, занимается списком имен, и вы на следующий день звоните и контролите, сколько у тебя имен а, получилось. Может быть, помочь что-то, подсказать, может, какие-то вопросы. То есть, вы помогаете ему. Он знает, что вы будете ему звонить а, а, после этого видео, потому что он это видео сейчас смотрит. И он, то, что вы сейчас слышите, он тоже это слышит, понимаете, да? Все. И теперь обратите внимание, у нас, получается, с вами система, круг замкнулся. Теперь смотрите. А, мы человека подготовили, человек посмотрел видео, мы с ним утвердились, он принял решение, он прошел с вами ту же самую школу, что и вы, и круг замкнулся. Теперь что получается? Вы можете делать эти действия, и он параллельно может действовать. Действия точно такие же делать, без вашего дополнительного вмешательства. Вы ему будете нужны лишь на трехсторонках. А теперь давайте посмотрим на эффективность. То есть, то есть эффективность вот этих действий. Смотрите, если я сам... Если я сам рассказываю, давайте, наверное, мы возьмем другой карандаш. Смотрите, если я, если первое действие, я сам рассказываю 3-4 часа, у меня идет, ой, вернее, извините, 2-4 часа, у меня идет время затрата, и ответ может быть 50 на 50. Представьте, сколько времени вы потеряли, то есть вы один день убили на одного человека. Вариант номер 2, вы за эти 2-4 часа, отзваниваете 10 человек, из 10 человек у вас, даже если шанс 50 на 50, по закону чисел, у вас может работать за это время 2-3 первых линии за то же самое время. То есть здесь это просто невозможно. Вот эта схема нерабочая, она не дуплицируема. То есть даже если вы превосходный оратор, вообще не факт, что человек, который у вас сегодня подключился, является таким же. Соответственно, наша задача работать через то, что просто дуплицируемо. Подготовить, вы слышали, это делается легко, вы можете а, потом это видео пройтись еще раз, сделать себе записочки, да, и прям проработать, есть, понятно мне сейчас легко про это говорить, я живу про это много лет, а, то есть а, а кому-то это сейчас первый раз уже будет поэтому проработайте, Это вот смотрите, вот это вот реально все, что я делаю, вот этого реально хватает, почему, потому что, а, вот например, ставите себе цель, то есть я, например, в какой-то концепт врываюсь, я говорю, у меня всегда цель, 70-100 первых линий за первый год. Давайте вот так, первый год. Все, вот это моя цель. То есть в первый месяц я завожу сразу же там 20-30. Ну, как правило, там это 20, там около 20. Эти 20, я вам покажу, что с ними сейчас дальше делать. Смотрите, вот эти действия, которые вы здесь видите, да, контролируете их на три поколения. Вот это вы, вот это ваш партнер, еще раз партнер, еще раз партнер. Соответственно, первое поколение, второе, третье поколение. Этот уже должен контролировать, это, контр... это и это. То есть он уже дальше приходит. То есть вы, ваш контроль на этом останавливается, все. То есть дальше это уже его задача, его задача, его задача. Соответственно, для того, чтобы грамотно управлять первой линией, первое, что необходимо сделать, это вот, давайте вот здесь третьему напишу, это чат, чат первой линии. Ни и, То есть вы создаете чат, это может быть Телеграм, это может быть скайп, э, там, там, без разницы, где вам удобно, где ваша среда. И чат первой линии, туда вы вкидываете все новости, какие вы узнаете. Там идет у вас движуха, там у вас что-то совместное, то есть это ваше. Вот чтобы вы понимали, э, в одной из организаций, это было недавно, там, пару лет назад, да, э, я проработал, вот чтобы вы понимали, вот по этой схеме, да, вот, смотрите, вот по этой схеме, да, я проработал а, там, пусть там месяц был на подготовку, месяц активной работы. Активная работа, опять же, это один час, два часа в день. То есть работа велась с первой линии, и с рекрутин, ну, то есть рекрутинг в первую линию, и а, ежедневные планерки в течение месяца я делал с первой линии. Организация 20 тысяч человек. Я потратил на это ну, максимально три месяца по часу в день, пять дней в неделю. Причем один из один месяц я был на отпуске на Гранд Канале, то есть там у меня еще интернет а, практически никогда не было. Представляете, да? То есть это то, что я вам рассказываю, это реальность. Это реальность. И вот это рабочая схема. Здесь к бабке ходить не надо, здесь не нужно там 500 всяких занятий посещать. Это просто делается и все. Вот Очень важное правило – реализуйте все, что вы сегодня услышали в 72 часа. Помните, да, в самом начале я сказал, если вы не приступите вот к этим действиям, в ближайшие 72 часа, задайте себе вопрос, кого вы обманываете, меня себя. У меня все нормально, я по этой технике работаю, я знаю, что если я сегодня приступаю к рекрутингу, у меня завтра уже э, будут там первые результаты, через месяц у меня уже будет команда, а через полгода это уже будет целая организация, целая организация, которая работает вот по такой легко дублируемой э, схеме. Вот. Также очень важно, э, что у нас еще? А, да, обязательно покажите площадку, да, то есть, где обучение, как оно устроено, да, то есть, где какие школы у нас есть, чтобы человек бронился, чтобы он поставил какие-то там занятия для себя, да, обязательно покажите личный кабинет, да, и что самое интересное, так, сейчас я уже да, к вам вернусь, а, так, сейчас идем мне, а, вот здесь. Так, все, мы можем с вами теперь а, снова дальше разговаривать. Ого, а, у нас 522 человека, очень круто, очень круто, вы такие молодцы. Так, ребят, а, все, я теперь с вами, а, у меня с вами есть чат на целых 10 минут. А, я предлагаю сейчас сделать следующее, то есть смотрите, у нас в команде сейчас 45 тысяч человек и 5 тысяч подписчиков. Это говорит о чем? Это говорит о том, что вы еще просто сами не успели подписаться на этот канал. Поэтому для Я того, чтобы сейчас, э, 40. Поэтому для того, чтобы вовремя получать нужную информацию, подпишитесь на этот канал, потому что сюда приходит реально большое при большое количество э, разного рода видео. И когда вы подписаны на канал, вам эти видео, э, э, ну как... Э, Отображается, вы их можете посмотреть в первую очередь. Второе очень важно здесь, о, кстати, мой любимый дизлайкер уже с нами, обратите внимание, реально крутой чел, очень, блин, интересно, как тебя зовут, а, не знаю, там, подарок бы отправил, может быть, какой-то уже, но знак внимания оказал бы. А, обязательно посмотрите вот здесь вот, если вам понравилось это видео, поставьте лайки, Uh, это для чего делается? Для того, чтобы у нас органический трафик сюда пошел, да? uh, Канал какой? Вот он называется Easy Business Community, вы сейчас по факту на этом канале. Вот здесь вот кнопочка, просто подпишитесь на него и все. Вы же смотрите с этого канала. Uh, ну, или как мне сейчас канал ну, давайте я вам канал только дам. Uh, вот он, вот этот канал, на него можете подписаться. Да, пока вопросы пишите, я просто инструкции дальше выдам. Вот. Лайки приветствуются. О, дизлайкер один, красавчик, еще один появился, супер. Теперь смотрите, да, если вам понравилась школа, поставьте лайки, то есть это покажет новому пользователю, который совершенно случайно попал на это видео, как сообщество относится к этому видео, да, то есть стоит его смотреть или нет. Плюс дополнительное преимущество это это органический трафик. Вот. И, конечно же, было бы приятно получить от вас комментарий, возможно, что-то еще, возможно, что-то я еще не досказал. Ну, кстати, за один час выдать 20-летний опыт. Что понятно, что это все непросто. Я по этой, про эту тему могу с вами разговаривать прям реально, там, я не знаю, сутками, потому что я живу этим уже давным-давно. Вот, следующее, следующее, что, комментарием. если что-то непонятно, там допишите. вот, а сейчас, да, спасибо за все лайки, вот я вижу что 139 лайков появилось, все очень круто, два дизлайка, очень все по-честному, очень круто. Все, если есть вопросы, спрашивайте, у меня реально осталось вот 6 минуточек с вами еще. Странно, почему у меня вообще звонил телефон, если у меня отключен? Так, час пролетел, даже не заметил. Очень круто. Да, кстати, всем спасибо за спасибо. Все гениальное. Просто так, Анатолий, все круто. Одно не сходится всегда учили, так, одно не сходится всегда. учили что надо сначала встреча, потом видео, какой вариант. Правильно. Смотрите, я иду всегда по варианту наименьшего сопротивления. То есть, например, если я выявил потребность у человека прямо по телефону, тогда я ему лучше, для того, чтобы сэкономить свое время, лучше я ему дам. Лучше я ему дам это видео и пусть он посмотрит Если он начинает смотреть это видео и оно ему не подходит Представьте сколько времени я сэкономил То есть у меня всегда что стоит в голове это эффективность То есть я могу час провести абсолютно неэффективно или я могу этот час провести очень эффективно. То есть вот эта схема, которую я вам показал, я уже по-разному пробовал. И до, и после, и во время, и как я только не пробовал. Ну, Представьте, 20 лет уже бизнес-опыта. Вот то, что я вам сейчас показал, это лучше всего лично у меня работает. Я надеюсь, что и у вас это также будет работать. Для чего нам нужна эта школа была сейчас? Вы обратили внимание, что Юра объявил Лигу чемпионов. То есть у меня сейчас тех команды готовит для вас таблицы, для того, чтобы вы приняли участие в соревнованиях. Очень часто, или очень круто, когда человек фокусируется не на денежный результат, а именно на какой-то там командный результат, или там на какой-то свой личный результат, когда он говорит, у меня там, например, там 15 там, бейзиков, например, да? я абсолютный чемпион по бейзикам, например, кто-то у кого-то 13, он тоже старается, это -то такое сатязание такие... такие, это очень прикольное такое направление. Вот. А то, что я вам сейчас дал, это щит и оружие, это щит и генетик, грубо говоря, да, то есть благодаря этому, вот этим знаниям, которые вы сегодня получили, вы сможете, вы сможете намного быть более эффективными, и в тот момент, когда вы примете участие в этих соревнованиях, у вас будет намного больше шансов на победу. Вот. Это вот лично мое мнение. Так, еще раз ссылочку лучше на презентацию, комментарии предыдущие не просматриваются. А, да, давайте сейчас вернемся к видео. Так, видео. Так, вот это презентация. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я вам еще в комментарии вставлю ссылку на презентацию. Это, наверное, было бы крайне логично на самом деле. Так, я сейчас что? видео PR будет. О! Теперь. Сейчас я к вам вернусь назад. Сейчас, секундочку, а то меня уже убрало. Так, все, я снова с вами. Так, а если человек развивает другой MLM-проект и хочет параллельно развивать Бизи, то ему лучше завести отдельно новые страницы в социальных сетях. Кстати, классный вопрос, или рассказы существующих. Вот смотрите, вы социальные сети можете свои вести по-разному, то есть, с одной стороны, вы можете заниматься партизанским маркетингом, где вы что-то там намекаете, но никто не понимает, о чем же все-таки идет речь, а у меня, например, если вы обратите внимание на мой аккаунт, там, ну, там нету призывов ни в какие компании, и никогда их там, ну, на начальном этапе где-то были, но потом они пропали. То есть их нету. А почему? А потому что человек должен быть заинтригован. А чем же вы занимаетесь? И вы, когда уже разговариваете с этим человеком, когда он на вас уже выходит там, через там, комментарии там, они, там, или лайки, он начинает ставить, вы уже с ними сбежаете, да? Или он вам в личку что-то написал, да? Вы выявляете его потребности, и сами смотрите, куда его определить. То есть кому-то лучше знания подходят, кому-то лучше баночки подходят, кому-то лучше электронные товары подходят. Вот, поэтому, э, поэтому лучше так, да. Блин, круто, спасибо, а то все личные бренды продажами не занимаются. Да конечно, какие личные бренды, ребята. Но, ну, понимаете, что вот эти все тренинги, вот эти вот все школы, которые вам навязывают, чтобы вы покупали за деньги, и вас их не интересуют ваши результаты. И, и часто вам говорят, что вот если ты создашь личный бренд, то давайте все пойдет. Да нифига у тебя не пойдет. Ну вот нифига, вот поверьте, не пойдет нифига до тех пор, пока вы не займетесь вот этим. Потому что, вот как только вы начинаете вот этим заниматься, вы сами становитесь брендом. Самый лучший бренд, это когда от вас деньгами пахнет. Вот честно, вот верите мне, нет? Вот, вот просто если верите, поставьте плюсики. Самый лучший бренд, это никогда вы в интернете там упаковали себя, а потом даже на встречу с человеком выехать не можете, потому что за чай заплатить там в нормальном отеле, понимаете? Или там, допустим, встречу назначают в Швейцарии выехать, а вы выехать туда даже не можете. Это не бренд. Это видимость какого-то непонятного там брендика и то даже не брендик это никакой. Я вам серьезно говорю, хотите стать бизнесменами, используйте именно сетевыми бизнесменами вот эту стратегию, которую вы сегодня узнали можете ее использовать где угодно абсолютно вообще в любом бизнесе в любом направлении это то что делает вас брендом это то что дает вам деньги это то что дает вам силу энергию это то что вам дает новых друзей это то что вам дает новые путешествия это то что открывает ваше сознание это то что приводит вас к квантовому скачку а, неж... а нежели вот эти все бренды там все вот эти вот непонятные школы от непонятных людей. Задачиваешься себе вопрос, а кто вас учит Вы посмотрите, вот эти личные бренды, чуваки, которые создают. Вот реально, у меня просто несколько раз такое было. Я на инстаграм-аккаунт смотрю, думаю, ну вот это чувак, вот он такой, вот он вау. Ё-моё, с ним встречаешься, ему кофе нечем оплатить. Ты думаешь, да ты что, вообще что ли прикалываешься? Понимаете? Лучше вот, лучше общайтесь вот с тела люди, дело которые, понимаете? Люди, дело... Так, Анатолий, какой уровень доступа доступен будет VIP, который включен до мая по рептоноидам. Вообще вопрос не понял. Все, кто до конца мая VIP и станут, у них будет 6 месяцев криптоноид Вот. Друзья, я надеюсь, что вы меня сегодня смогли услышать. Мне будет крайне приятно получить вашу обратную связь, особенно тех людей, кто это действительно сделал, потому что вся эта болтовня, этот ветер вперед назад, меня крайне не интересен. Вот реально. А те люди, кто действительно эту методику применят, пожалуйста, в комментариях обратную связь. Делитесь своим опытом. Опять же, вот у вас появился какой-то маленький результат, вот у вас появился какой-то навык. Сразу же делитесь со своими партнерами мгновенно. Сразу же. Вот. Делитесь. Так, Мудрый, да, спасибо. Ну, надеюсь, у меня просто действительно очень большой опыт. Во-первых, то, что я делаю, я это очень люблю. И я вообще занимаюсь лишь тем, что мне действительно очень сильно-сильно-сильно нравится. Вот, и вам того советую. Вот. Очень-очень огонь вебинар, этот будет доступен сразу после просмотра, да, мы его оставим здесь для всех, пусть с ним смотрит. Я эту школу уже проводил еще 5 лет назад, каждую неделю, поэтому она у меня уже, я, во-первых, живу сам по этой стратегии. Я очень долго, когда я первый раз эту стратегию услышал кстати, это мультимиллионер, то есть в тот момент его состояние было больше 500 миллионов долларов. Что вы понимали? Я, конечно же, под этим авторитетом этого человека думал, ⁇-⁇-⁇ понимаете? Думал, все сразу же приму, начал так делать. Многие моменты просто не доосознал. Ну, Во-первых, это с английского было перевод, там не до конца понятно, переводил, опять же, не практика, а переводчик. В общем, было непросто. Но, вы знаете, я просто уже ну, задавая себе вопрос, слушай, ну у человека 500 миллионов, и он сделал их на этой стратегии блин, ну, наверное, что-то в ней есть. И я начал просто ее от, от, отрабатывать, отрабатывать. Мы обсуждали это с партнерами, с первой линии. Вот эта вся работа нашла. Все, все, все, все, все, и потом. Да, на 4 шага мы применяем. Кстати, ребят, на следующей неделе я с вами поделюсь знанием о том, как управлять своим временем, потому что у нас, когда у нас вот бизнес, второе направление бизнеса, жена, дети, спорт, хобби, родители, дом, хозяйство и у нас столько всего в башке, такой бардак, через неделю в это же время я вам покажу, как разобраться с этим бардаком, чтобы вы могли все успевать. Все успевать это означает, вот смотрите, я сейчас веду несколько бизнес направлений, в том числе и консалтинговые, то есть у меня несколько бизнесов, вот сейчас целиком ведутся, да, плюс сообщество наше, вот которое мы ведем вот это вот направление, да, плюс семья, плюс хобби у меня есть, плюс я путешествую, плюс у меня есть всякие отдыха, плюс я не, не, в воскресенье не работаю, и в субботу я практически тоже не работаю, и все равно еще все успеваю этому есть определенная техника и методика. Что самое интересное, что успевая это все, я еще себя очень хорошо чувствую. Я хочу с вами этим поделиться, потому что я про эту технику узнал где-то около пяти лет назад. А, то есть это... Ну... Блин, у меня это очень сильно помогло. То есть у меня было такое состояние, когда я узнал эту технику, я по нужде обратился к Александру, то есть Александр это человек, который занимается уже больше 20 лет эмоциональным интеллектом. Я говорю, слушай, у меня такая фигня, я говорю, пошу как Папа Карло, у меня по недвижимости, блин, спад, у меня по этому бизнесу какие-то копейки идут, у меня в семье разлад, потому что у меня дома не бывает, у меня это, это, это. Он говорит, иди сюда, мой хороший. Я объяснил мне, как это все устроено. После того, как я прошел с ним вот это занятие, он там часа два-три мне уделил было, у меня индивидуалка была с ним, да. А у меня в следующий год бизнес по недвижимости показал колоссальный результат. То есть я в пять раз ну как, стал эффективней. То есть в пять раз почему? То есть я стал меньше времени тратить на этот бизнес, но у меня товарооборот вырос в два раза. То есть вот реально, то есть ну, не товарооборот, а, извиняюсь, прибыль, да? То есть я когда сдавал налоговую декларацию, я сам офигел. Причем я меньше реально бизнесу уделял в разы времени. Тому. А притом бизнес, который у меня был по партнерским программам, то есть там, по сетевому маркетингу, он вообще просто у меня просто в космос отлетел, то есть я там стал больше зарабатывать, я ничего на недвижке, на индвижке у меня все хорошо было, вот, у меня в семье все настроилось, короче, я с вами поделюсь, это классная штука и она, я считаю, вам всем понадобится. В общем, друзья, я уже перетягиваю, у меня сейчас следующая конференция там начинается, там ребята уже сидят, в офисе, вы мне... Я прям очень рад, что я могу быть вам полезен. Большое спасибо за обратную связь, за каждый комментарий, за каждый лайк. И если что-то непонятно или какие-то вопросы, пишите в комментариях. Это те комментарии, которые я смотрю. То есть видео, которые я сделал в ближайшую неделю-два, эти еще комментарии все буду просматривать специально для того, чтобы дать ответ вдруг на неотвеченное. Все, друзья, большое всем спасибо. До скорых встреч. Всем пока.